Всем привет, с вами Александр. Хочу рассказать об СНТ Мечта, находится на юге Калининграда, в 15 километрах от центра города, за поселком Прибрежный. Неплохое место, рядом залив, карьер хороший, лес сосновый, сейчас ветрено и на заливе занимается кайтсерфингом. Наверное отсюда вам не видно, но вот паруса в заливе видны. Раньше дачи в этом обществе довольно-таки ценились, стоили довольно дорого, ну, в принципе и сейчас они не дешевые участки в основном здесь небольшие 15 на 30 метров, то есть 4,5 сотки много достаточно хороших домов, сейчас я поеду в общество и вам покажу кроме СНТ Мечта здесь находится небольшое общество СНТ Ромашка вот эти первые домики это СНТ Ромашка а те участки, которые ближе к лесу, ближе к карьеру это СНТ Мечта перед въездом в СНТ такой вот лесочек небольшой Абы кто заехать не может в общество, потому что там охрана. И у людей пропуска. А если кто-то хочет заехать чужой, то там нужно платить денежку. Если к вам вот приедут гости, если кто-то к вам, например, приедет работать на вашем участке, что-то вы заказали сделать, то им придется... Платить сколько-то там за въезд немножко. Вот здесь детская площадка. Там стоит человек контролирует въезд. Я сейчас выйду из машины и покажу вам общество.